ребят привет тема сегодняшнего видео как правильно одевать ребенка мы поговорим с вами о том как одежда и количество ее слоев влияет на работу местного иммунитета я расскажу вам о том как с помощью одежды вы можете защитить своего ребенка от простуды от вирусов и бактерий недавно с семьей моих пациентов случилась одна интересная история а ребенка повели в детский сад Это девочка С утра была погода не очень приятная Был ветер, не было солнышка Поэтому мама одела ребенка в куртку И одела ребенка в шапку днем выглянуло солнце успокоился ветер и соответственно когда воспитатели вывели ребенка на прогулку то с учетом того что было уже действительно жарко естественно на ребенка куртку не одели не стали одевать шапку и мама пришла забрала ребенка, увидела что ребенок без шапки без куртки но в принципе не стала придавать какого-то большого этому значения на следующий день ребенок заболел и как вы думаете кого обвинила мама во всех смертных грехах да естественно мама обвинила воспитателей она связала эти две ситуации то что накануне ребенка не одели в куртку не одели в шапку и из-за этого она считала что ребенок заболел возник конфликт возникла конфликтная ситуация мама скандалила и ругалась с детским садом от этого я думаю что никто не выиграл Нервная ситуация для мамы, нервная ситуация для воспитателей, нервная ситуация для заведующей детского сада. Но кто от этого выиграл? Я думаю, что никто от этого не выиграл. Если бы мама действительно знала, как правильно одевать ребенка, какие существуют принципы, влияние одежды на работу местного иммунитета, то, скорее всего, мама бы не связала эти две ситуации. да, Она была бы спокойной, она знала бы, что воспитатели действительно поступили правильно. И не возник бы вот такой вот конфликт. Поэтому... Важно, мои хорошие, знать, как одежда влияет на работу местного иммунитета, для того, чтобы и защищать своего ребенка от вирусов и микробов, и для того, чтобы вам сохранять спокойствие и быть спокойным за защиту своего ребенка. Если вы научитесь правильно одевать вашего ребенка, то вы будете, во-первых, уверены в защите своего ребенка. Ребенок будет реже болеть. Вы будете меньше тратить денег на лекарства. Реже ходить на больничный. Если же вы не научитесь правильно одевать вашего ребенка, то, соответственно, ребенок будет часто болеть. Вы будете тратить больше денег на лекарства. Будете чаще ходить на больничный лист по уходу за ребенком. Поэтому учитесь одевать ребенка правильно. Для того, чтобы перейти э, непосредственно к тому, как правильно одевать ребенка, я сначала вам расскажу о том, как одежда и количество ее слоев влияют на работу местного иммунитета. Для начала вспомним, какие функции имеет одежда, да, то есть какие функции она выполняет. Во-первых, это защитная функция, то есть одежда защищает нас от условий окружающей среды, от грязи от э, воды, от ветра. Одежда также имеет функции и какие-то в современном мире эстетические. Она закрывает те части тела, которые нужно закрыть от чужого взгляда. Да? То есть одежда, в принципе, выполняет много, основных, много функций, но основная функция – это обеспечение нашего теплообмена. Что такое теплообмен? Теплообмен – это... Э, обеспечение в нашем организме постоянной температуры. И если, например, у нас образуется в организме энергии больше, то, соответственно, мы больше этой энергии отдаем в окружающую среду. Если же тепла и энергии образуется меньше, то мы меньше отдаем тепла и энергии в окружающую среду. И одежда как раз помогает нам, вот этот вот баланс теплоотдачи для того чтобы температура нашего тела была оптимальной и была идеальной если например мы ребенка чрезмерно начинаем одевать его в много слоев одежды то ребенку становится жарко его кожа она не справляется с теплообменом и ребенок переходит на теплообмен через дыхательные пути при этом он начинает терять жидкость терять влагу а наш местный иммунитет он как раз работает в слизи которая покрывает слизистой оболочки и если вот эта слизь становится густой становится вязкой то иммунные клетки антитела они уже не двигаются они стоят в этой слизи и они не работают, поэтому мимо пробегающие вирусы и мимо пробегающие бактерий вызывают постудное заболевание, ребенок заболевает. Рассмотрим обратную ситуацию. Например, недостаточно хорошо одели ребенка, одели ребенка не по погоде и он замерз. Что происходит в этой ситуации? В этой ситуации организм считает, что он попал в какую-то морозильную камеру. И он пытается унести ноги из этой ситуации. Вырабатывается адреналин. Адреналин вызывает спазм сосудов дыхательных путей. Вследствие этого перестает образовываться слизь, которая покрывает наши слизистые оболочки. Ну и слизь становится густой вязкой. Местный иммунитет не работает. Вирусы и микробы, которые пробегают мимо, никто не ловит. И, соответственно, ребенок заболевает простудным, простудным заболеванием острой респираторной вирусной инфекцией. Поэтому чрезмерное отделение ребенка это плохо, недостаточное отделение ребенка это тоже плохо. Нужно учиться находить золотую середину. Это секрет как раз, главный секрет того, как правильно одевать ребенка, это нужно найти ту золотую середину, при которой ребенку будет ни холодно, ни жарко. Но как научиться находить такую золотую середину? Нужно научиться понимать ребенку вообще в данной ситуации холодно или в данной ситуации ему жарко. Да? На что мы ориентируемся? Если ребенок уже осознанно, если он с нами общается, если вы ему доверяете, то, конечно, проще всего спросить, холодно тебе или тебе жарко, да, и на это реагировать и уже примерно с опытом понимать, да, при таких ситуациях, как ребенку вот будет жалко или холодно в такой-то одежде. Если ребенок еще неосознанный, но с вами общается, он в принципе может нас в некоторых ситуациях ошибочно информировать. Например, ребенку жарко, да, он уже бегает, он красный, но он может сказать, что нет, мне комфортно, мне хорошо, но на самом деле ему жарко и он уже вспотел. Вот, поэтому у людей, у детей, которые еще э, слабо осознаны и которые недостаточно, скажем так, правдив, правдиво могут нам сообщить о ощущениях своих по поводу жарко им или холодно то мы ориентируемся на на что на какие внешние признаки мы ориентируемся прежде всего на цвет кожных покровов на цвет кожи особенно лица то есть мы смотрим если лицо красное это говорит о том что скорее всего ребенку жарко если лицо бледное скорее всего ребенку прохладно можно обращать внимание на цвет губ соответственно если губы ярко-красные, ну, ребенку либо комфортно, либо, может быть, ему жарко, то есть, но если губы приобретают такой синеватый цианатичный оттенок, то это говорит о том, что ребенок замерз, ему холодно. Также можно по мере температуру носа, прикоснувшись к нему пальцем. Если нос теплый, ребенку комфортно. Если нос холодный, ребенок, скорее всего, замерз. Поэтому учитесь, пожалуйста, определять, жарко ребенку или холодно. Если вы научитесь это делать, вы научитесь, соответственно, правильно одевать ребенка, и вы научитесь его защищать от вирусных микробов, защищать ребенка от простуды. Нет каких-то универсальных рецептов по количеству одежды относительно температуры. Есть, конечно, старые СССР-овские рекомендации, потому что, например, при такой-то температуре одевай столько слоев одежды, при такой-то столько-то, да? но все индивидуально. Вот, например, взять моих дочерей при одной и той же температуре старшей моей дочки жарко, младшей дочери холодно. То есть, если, например, вывести, гулять их в одинаковом слое, с, при э, одинаковых слоях одежды, то есть одинаково одеть э, моих детей, то старше будет жарко, младше будет холодно. Поэтому мы старшую дочь одеваем э, более легко, а младшую дочь одеваем более интенсивно, для того, чтобы она не замерзла. Так и в любой семье и у любого ребенка, все индивидуально, да. Вам нужно самим мамам и папам научиться подбирать ту одежду и то количество слоев одежды, которая будет обеспечивать ребенку комфорт. Если вы научитесь это делать, ребенку будет, во-первых, комфортно, во-вторых, он будет защищен от простуды как я уже вам говорил неоднократно от вирусов и микробов поэтому учитесь учитесь это очень важно еще почему потому что в детстве мы закладываем вот эти вот правила одежды да и закладываем в ребенка определенные убеждения если он научится правильно одеваться то он и всю жизнь он будет более защищен от простуды и он будет знать как правильно это делать Подводим итог. Сложному ничего нет. Учимся, во-первых, определять ребенку, тепло ему, жарко ему или холодно. Во-вторых, учимся подбирать количество слоев одежды согласно условиям окружающей среды и погодным условиям. В комментариях прошу вас написать, по вашему мнению, какая одежда обеспечивает наиболее широкий диапазон защиты от тепла и холода, то есть, например, какая существует детская одежда, которая его ему дает максимальный комфорт, например, если на улице, ну, скажем так, погода от 10 там например какая-то одежда э, защищает ребенка от 10 до 20 э, градусов до да, холода а какая-то одежда например защищает всего лишь в более узком диапазоне то есть вот какая одежда она обеспечивает комфорт при более широком диапазоне температур надеюсь понятно что я имел в виду. жду ваших комментариев спасибо вам что вы здесь, что вы смотрите это видео. Желаю всем здоровья и счастья. Увидимся на канале. Пока.